Всем привет! Вот нарыл такой ресурсик небольшой. Здесь, здесь можно сказать игра для программиста. Ну так и написано. The Elevator Programming Game. Вот. Игра для программистов. Здесь JavaScript мы видим. И что тут надо делать? Есть различные уровни. И нужно управлять лифтами. Вот. В данном случае один лифт на втором уровне. Тоже один лифт. Я по-моему два лифта только что... Точнее, два уровня прошел. Вот, вот, вот, вот. Ну, просто небольшой обзорчик. Да? Нужно управлять лифтами, есть задачи. Вот по, на текущий уровень установлена задачка. Транспортировать 15 человек за 60 секунд или меньше. Вот, то есть это все нам делать надо непосредственно в браузере. Вот, что у нас тут давайте еще есть? Есть help. Есть documentation и вики and solution. То есть, вики какая-то и решение. Так, documentation и docs. Documentation просто описаны основы. Вот. Дальше, дальше, дальше. Документация. Здесь не так уж много функций, функционала. Но, тем не менее, его достаточно, чтобы потренироваться, сделать какие-то хитрые алгоритмы вот-вот-вот-вот и вики and чё там and solutions до да, решение так solution page так и вот здесь мы видим какие-то решения я парочку из них просто классно посмотрел ну давайте вот не знаю вот этот какой-то там исходные коды вот решений. Решение, решение чего? Наверное, всех уровней, или вот 1.7, это наверное, а, наверное, да, вот здесь еще написано, для 1.7 уровня, здесь для 1.12, 1.16, 18, наверное, 18 максимально, нет, вот 20, для уровня 17, ага, наверное, 18, а нет, вот челлендж 19 есть, ну сколько здесь уровней, не знаю, может быть, может быть... Ого, 6000 транспор этих людей транспортировали. Ну да ладно. Вот, то есть все, все происходит вот здесь. Мы должны написать. Ну давайте вот в качестве примера. Кстати, вот здесь есть две функции и init и update. Ну в апдейте написано, что обычно она не используется. Ну не используется, да и ладно. Я как бы здесь решение придумывать не буду, я вам просто вкратце покажу. Возможно вас заинтересует. Итак, Давайте, давайте, вот можно увеличить скорость Давайте нажмем старт Вот пришел человечек А наш, наш, наш, наш Наша функция нит, которая постоянно вызывается Она говорит лифту Едь на нулевой этаж, едь на первый этаж На нулевой этаж, на первый этаж И вот так вот лифт ездит туда-сюда Но на втором этаже вот тоже есть человечек И его как бы тоже надо быть забрать Можно вот это все добро ускорить вот и и и файлы почему файлы потому что 60 секунд прошло вот здесь мы видим только 10 человек мы перевезли а, вот а, вот вот вот вот среднее время я так понимаю на человечка затраченная так Рестарт. это перезапускает уровень есть ну теперь давайте давайте просто небольшое такой такое, такое этот, напишем ну, улучшим скажем так этот скрипт и на этом и закончим <клёх> да кстати как дебажится Ну, дебажится насколько я понял ничего сложного здесь нету здесь нужно в данном случае у меня chrome да и я в опции иду Мо tools и developer tools и developer tools у нас здесь открывается и вот здесь у нас есть консоль вот в эту консоль а, можно э, бросать всякие там сообщения. Насколько я помню, в JavaScript э, это у нас было что-то консоль.лог. Con... И мы тут что-то там могли писать. Вот так. Hello. Так, давайте запустим еще раз старт. А где hello? Hello нету. Пауз. А, надо apply нажать. Вот, apply. Вот. И вот мы видим Hello. Вот выводится Hello. Вот. Есть. Ну, теперь теперь, теперь давайте напишем что-то, какую-то небольшую улучшим, скажем так. Тут помимо одного лифта мож, могут быть еще несколько лифтов. Вот. А лифты приходят, вот, насколько я понял, вот у нас есть массивчик. И это количество, я так понимаю, этих этажей. Это тоже, по-моему, массив. Что там в документации сказано? Ну, я думаю, в документации вы почитаете, чтобы я не тратил время. А мы сейчас попробуем э, улучшить вот этот скрипт. И давайте получим, так как это массивы, получим количество number of elevators, количество э, этих лифтов, tors.lngt кроме всего прочего нам надо еще получить количество этажей number of floors вот так вот вот получим количество, для чего? для того, чтобы это все добро зациклить дальше, что у нас там еще есть подождите, по функциям ну у нас есть отправить на лифт а также у нас есть, есть, есть еще дополнительный параметр в этой функции. Go to floor. К примеру, true. Это говорит сделать, я так понимаю, в первую очередь. Так, дальше остановить лифт. Узнать текущий этаж. Вот, ну и куча. Load factor есть. Ага, максимальное количество пассажиров в лифте. Потому что лифты, я так понимаю, могут быть разными. Вот, вот можно, я смотрю, еще получить какую кнопку... какую кнопку я так понимаю нажал пассажир так ладно лот фактор мы получаем загрузку лифта то есть 0 означает пусто единичка означает полный ага это от нуля до единички вот это вещественное число хорошо так лот фактор вот фактор давайте и так Давайте еще и напишем в это добро на консоль. Что мы на консоль? Ну, напишем количество количество лифтов и через две точки количество этажей. Вот вот таким вот образом. Теперь, теперь нам нужно, ну, я так думаю, Цикл первый, который будет пробегаться по всем лифтам, которые есть. А цикл второй, который будет перемещать вот, на каждой итерации на определенный этаж. Ну, не, не на определенный этаж, а на какое-то значение и, которое будет увеличиваться. Сейчас я это быстренько напишу, чтобы не тратить время, и посмотрим, что получилось. Итак, вот что у меня получилось. Кстати, если мы, допустим, к примеру, ошибку какую-то вот такую и нажмем apply, то мы сразу вот здесь получим э, ошибку. Ну, описание ошибки. Что этот объект э, не найден, и вот здесь куча всего. Так, а как тут эту консоль очищать? Clear, вот. Итак, что я здесь делаю? Я получаю количество этажей. Количество, ой, количество лифтов, количество этажей. И в первом цикле я бегаю по, по массиву э, лифтов. Вот. А во втором цикле пробегаю по всем этажам. То есть на каждом этаже э, я говорю, что, что, что, что, надо куда-то ехать. <coughs> вот. В данном случае там тоже идет проверка getPresetForce функции. Если было какое-то событие, то, то, то, то, то мы едем, едем, едем, едем. Вот, дальше, дальше, дальше, иначе, я смотрю, если э, лифт пустой, то я спускаюсь на э, нижний этаж, на самый-самый первый. Иначе, если лифт не пустой и ничего никто там не нажимал, то мы двигаемся по порядку, то есть это будет 0, 1, 2, там 0, 1, 2. <coughs> вот, вот так вот. Э, ну, давайте, давайте запустим apply и вот смотрите был нажат на второй этаж то есть вот сейчас сейчас куда нажмет вот этот на первый был нажат и на второй был нажат вот этот пустой но здесь надо улучшить потому что а они не, не не все нормально так Куда этот нажал? Этот на нулевой нажал, вот дальше забежал, этот на второй нажал. То есть здесь идет реакция, мы едем на те этажей, куда как бы люди понажимали, да. Вот. Ну, в принципе, давайте пройдем... Так, смотрите, первый уровень прошли, транспортировали 15 человек за 52 секунды. Наверное, можно было бы улучшить этот скрипт и быстрее транспортировать. Следующий уровень, в следующем уровне у нас 4. Ну, проверим работоспособность вот этого простого скрипта. Запускаем, здесь 20 человек за 60 секунд нужно. Ого, за 59 секунд, чуть-чуть. Еще чуть-чуть бы и не успели. Хорошо, теперь третий уровень, 23 человека за 60 секунд, лифт уже побольше, запускаем, пройдет, не пройдет, прошел 24 человека за 57 секунд, нормально. Вот два лифта, пройдет, не пройдет, ну, наверное, он уже на этом уровне, а может и пройдет, давайте попробуем увеличить скорость и запустим, вот наш лифт файл 28 а я 23 может быть нужно улучшить может быть нужно улучшить но э, задачка управления лифтом не такая уж и простая как кажется особенно если этих лифтов много и особенно если там ну ну даже не знаю что тут особенного. Э, нужно отталкиваться от того куда едут пассажиры вот вот, интересно, getPressFloor, что он возвращает? Текущий, да? А, я понял, это, скорее всего, массив возвращает, куда были нажаты. Вот, соответственно, соответственно, скорее всего, надо по нему пробежаться, потому что 5 человек может нажать, к примеру, на седьмой этаж, а 1 человек на третий. То, наверное, наверное все-таки надо на третьем высадить потом ехать. Вот. Да, да, да, да. Потому что, к примеру, смотрите, 5 человек может... 5, 5, 5 человек может... Ну, то здесь надо, наверное, приоритет выставлять. Да, смотрите, ситуация может быть обратная. 5 человек нажимает... Нет, сначала первый человек нажимает на седьмой этаж, а потом 5 человек нажимает на третий. То по-хорошему, при этой логике... Мы сначала поедем на седьмой, а потом, наверное, на третьем. А по-хорошему, надо бы все-таки здесь по порядку ехать. Сначала на третий, потом, возможно, кто-то на четвертый нажал, ну и так далее. Ну, короче, результ, э, результат, блин. Э, ресурс довольно интересный, простенький, оформлено неплохо. И можно потренироваться, управлять э, лифтами. Плюс э, вспомнить, что такое JavaScript. Ну и все такое. Вот, ну и, и по возможности использовать все, что здесь есть. Вот. Ну а на сегодня все с обзорами. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, чтобы не пропустить новое видео. Делимся, комментируем, ставим лайки и все такое. Вот, всем спасибо за внимание. Всем пока!